вдоль знаменитого трека Cape to Cape от мыса до мыса, от мыса Натуралист до мыса Лиуин по такому выступу в юго-западной части Австралии идет трек протяженностью типа 120 километров который не так давно прошли наши друзья с маленькими детьми вот здесь вот хмурый капитан читает книжку он всю ночь вахтел. в 2 часа ночи мы снялись с якоря и короткими перепешками двигаемся к великому мысу Лиуин, затем к Албане короткими беребежками, потому что нужно попасть в окошко между встречным ветром, вот сейчас мы попадаем к обеду придем, снова встанем на якоре отстоимся пару дней и уже тогда, наверное обогнем тот самый великий мыс Лиуин, где встречается Южный океан с Индийским Волны ветры. Нам вот сегодня написали друзья с Тасмании, Которые нас там уже поджидают Мы познакомились с ними на огненной земле Что недавно волны были до 16 метров Около Тасманийского берега И вот этот перегон нам нужно будет пройти После Албани Но пока наслаждаемся видами берега Зыбь приходит с океана Ветер если есть То он почти встречный уже Ну в общем идем себе спокойно В курортном режиме Плываем в Хамалин-бэй. Завтра перейдем вот за этот островок. У нас будет свой собственный остров Органзонов. А вот здесь прекрасный мыс и куча народу. Прекрасный мыс мне нравится больше, чем куча народу. Но, в принципе, это тоже хорошо. Сейчас наша принцесса моря будет вставать на якорь. Нам принцы моря пошли тоже. Не интересует тебя? Еще одна принцесса моря полезла давай с дрявыми ушами, говорит принцесса Морена. Будет куда же мчуга черные впихивать? <coughs> Ау, красиво! на но ну, я думаю, тебе сверху еще красивее это все видится. <связь> угу. Повыше ты не полезешь? Вижу, вижу, вижу. Красота! Тот самый изумрудно-зеленый цвет морской волны. Но вот внизу вот эти скалы это нижняя челюсть и верхняя такая недовольная морда. Открытая пасть рыбы Наполеона. Кто-нибудь видит? А сколько у тебя показывает глубина? Прям на пляж въедем. А потом на отливе сядем. Оптимистично я предположила так. Отплывёт. Сети вытаскивают на берег. Как правильно ловить рыбу сетью с автомобиля? Да, ну вот это другой вид какой то да? Они по все такие, нет? нет. Да. Вот, вот, вот. Это бескостный. Я не им оторвали не разбирал. Нет, а там он еще маленький нет. такой был. Может, а это самцы и самки? Самцы. Это, всего, самец, а да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, Около у нас древесина. Посмотри, Он он такой скользкий. Скажите. можно прямо здесь потрогать, они вот приходят и можно их погладить, ощущения, конечно, обалденные Прям выносит ага. Ладно, прикармно. Ладно, Здесь есть души, туалеты, вода, грильницы, все удобства и даже толерантный бар-кафе, вот с такими толерантными радугами и флажками. За облаками Антарктида. Правда, далековато, но там, мы знаем. Этот чудный залив на юго-западе Австралии назван в честь французского исследователя с труднопроизносимым именем. Его звали Жак Феликс Эммануэль Хамелин. И приплывал он сюда на своем корабле примерно в 1801 году. Ну и к тому же это часть национального парка мыс Люин, мыс натуралист, о котором я говорила чуть раньше. И ручные скаты, и его визитная карточка. Вообще в Б рекомендуют поплавать с маской, с трубкой, пообщаться с дружелюбными китами в их естественной среде обитания. У нас со скатами поплавала только камера и после этого не выжила. Ну а кроме скатов в заливе куча интересных растений и рыб, несколько затонувших кораблей и пещер, которых мы тоже не видели Давай свой идеальный крючок. Нет, не так. Я Нет, не Нет, ужас. А не ужас, кулями. Давай, набирайся силы, еще раз сделаешь идеальное, да? Он наш жужик полетел снимать. Вообще, конечно, здесь многовато для одного залива жертв кораблекрушения. Без современных систем навигации в бухте было трудно ориентироваться из-за рифов и скал. А поэтому в плохую погоду корабли здесь тонули пачками. Якорь с одного из затонувших кораблей, кстати, теперь украшает парковку и пляжа. В один только день, например, 22 июля 1900 года, жуткий шторм уничтожил здесь сразу три корабля, которые стояли у пирса. Кстати, останки того самого пирса, у которого разбились эти три корабля, можно увидеть и сегодня. Вот те самые ворота, к которым приплывают скаты, это и было начало пирса. И можно видеть на отливе несколько пеньков, уходящих в море. Пометуя о подверженности штормам и страшной истории кораблекрушения, можно сделать вывод, что стоять здесь можно только в хорошую погоду и когда ветер дует с берега. Также поступают и рыбацкие небольшие кораблики. Имена всех этих кораблей, ну, по крайней мере, тех, которые, о которых мы знаем, есть в базе данных затонувших кораблей Морского музея Западной Австралии. И вот перед вами сейчас этот самый список из 12 погибших судов. Есть и вторая страшная история у этой бухты. Если вы читали или слышали, что в Австралии на берег выбрасываются киты, вот это как раз было Охамелин Бэй. Потому что в 1996 году 320 китов к северу от залива выбросились на берег. Это была крупнейшая в истории ситуация, когда киты покончили жизнь самоубийством. Спасти удалось буквально единиц. И почему это произошло, до сих пор не знают. Вторая такая история произошла в марте 2018 года, когда здесь же, в Хамилин Бэй, на берег выбросилось более 150 небольших китов. Ну и надо сказать одно слово про маяк. Первый маяк был построен на небольшом островке в Хамилин Бэй. Это было в 1937 году, но через 30 лет маяк перенесли на берег, на материк, и теперь он известен как маяк Фоллбей. Отсюда его, к сожалению, мы с вами не видим. Но и сегодня очень важный момент, потому что в ночь Леди Мэри поднимет якорь и пойдет обходить третий великий мыс нашего маршрута, мыс Люин, где встречается Индийский и Южный океан. Это произойдет уже в следующем видео. Подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А еще ставим пальцы вверх. Делимся с друзьями и не забываем рассказывать об этом канале всем-всем, кого вы знаете и не знаете. Пока!